Тема 841. Почтовые ящики для посылок В каждом подъезде многоквартирного российского дома Есть ящики для корреспонденции В которые почтальоны бросают газеты, журналы и письма Это удобно тем, что почтальону не нужно звонить в каждую дверь Чтобы вручить бумажный конверт И не нужно ждать, когда хозяин квартиры появится у себя дома Письма сейчас мало, кто получает на газеты Тоже редко кто подписывается Но зато очень многие заказывают товары в интернет-магазинах Не пора ли переделать наши плоские почтальоны почтовые ящики для газет, подобъемные ящики для посылок. тогда всем будет удобнее. простому человеку не нужно будет идти на почту и стоять в очереди за посылкой почтальоны сразу будут разгружать полки в своих почтовых отделениях. Либо это будут делать не почтальоны, а курьерские службы. Ведь от того, что многих получателей посылок не бывает дома в момент доставки посылок, страдают все и получатели, потому что им приходится договариваться о дополнительной доставке. И курьерские службы, которым приходится возвращаться с неврученной посылкой, и интернет-магазины, у которых снижаются продажи из-за неудобства с доставкой. И это не российская проблема, это Общемировая проблема. Не зря из-за этой проблемы одна жительница Великобритании открыла бизнес-служба домашних сторожей, а житель Нью-Йорка открыл службу доставки посылок в любое время посылок. Фирму-посредник между интернет-магазинами и получателями посылок. На сайте русская Германия. R я нашла информацию, что Национальная немецкая почта, посчитав свои потери из-за недоставленных адресатом посылок, решила снабдить каждый дом специальным ящиком для посылок, когда получатель придет домой, откроет его и заберет свою коробку без похода на почту. Но в Великобритании, кстати, эту проблему давно уже решают частные фирмы, создающие самые разные почтовые ящики, подходящие для этих целей от более-менее небольших настенных от компаний. Сейф до дизайнерских с электронной начинкой от компании PINPOD. И до огромных напольных ящиков для совместного использования несколькими квартирами, домами или офисами. Если в вашем подъезде мало места, можно утопить посылочный почтовый ящик в стену, чтобы он никому не мешал, как мы утапливаем в стенах квартиры электрические счетчики. Этот ящик используется также для того, чтобы вернуть посылку обратно, если вещь не понравилась, товар не подошел и т.п. Для этого на сайте почты, как это сделано в Германии, нужно оформить заявку, почтальон придет, за. Берет вашу посылку и сам отправит ее обратно. Для нашей почты можно просто позвонить. Получается, настоящее почтовое отделение у вас на дому. Как работает посылочный ящик? Безопасность ящика обеспечивается его антивандальным строением и замком с пин-кодом. На сайте одного английского продавца подобных ящиков я прочитала на странице. How it works. Что ящики ему делает? Фирма. Prefect Lockers of Teddington специализирующаяся на создании ящиков сейфов для школ и фитнес-центров. Я прочитала на его сайте, как происходит процедура доставки посылки в такой ящик. Каждый пользователь может установить на нем свой пин-код из четырех знаков. И этот пин-код ему нужно просто указать при оформлении заказа из интернет-магазина. После своей фамилии, например, это будет выглядеть так. Иванов И. 2394 Почтальон или курьер, который понесет посылку, дойдет до ящика, посмотрит на посылке пин-код, он там должен быть указан. С его помощью откроет ящик, положит посылку в ящик. На внутренней стороне ящика указан штрих-код. Он должен сосканировать этот пин-код. Это будет подтверждением, что посылка доставлена. Затем почтальон закроет ящик при помощи того же пин-кода. Кстати, именно этот продавец ящиков. Сам появившийся в Великобритании совсем недавно, собирается развивать свою сеть по франшизе. То есть он предлагает заработать предпринимателем на местах, приобретая его ящики по цене в два раза дешевле розничной. Возможно, франшиза поможет развить ему сеть достаточно быстро. То есть один предприниматель одиночка может поднять такой бизнес по всей стране за счет массовых усилий предпринимателей на местах. Берите на вооружение. Чем они лучше почтоматов? Подобные, но не совсем такие и гораздо более сложные почтовые ящики в россии уже недавно появились это почтоматы которые за рубежом тоже используются но их неудобство в том что они стоят не у каждого дома а в крупных торговых центрах и местах скопления людей то есть не в каждом городе они есть и добираться до них нужно порой дальше чем до почты если деньги в развитие сети почтоматов вкладывает фирма их создающие отбивающие свои затраты наценкой за доставку посылок то индивидуальные почтовые ящики покупает каждый домовладелец самостоятельно. В Великобритании их цена составляет от примерно 80 до 700 фунтов, в зависимости от конструкции и размера. Для человека, часто получающего посылки через интернет, это более перспективно. Почтоматы в его город возможно никогда и не придут, а индивидуальный почтовый ящик для посылок можно приобретать. Как только они в России появятся и курьерские службы научатся с ними работать, хотя чему там учиться, не сложнее, чем кодовый замок на входной двери открыть. Почтомат не очень удобен еще и потому, что за доставку в него нужно дополнительно платить, по-моему, в размере 250 рублей. И забрать свою посылку нужно очень быстро, нельзя слишком долго занимать чужое пространство. Не успеешь забрать, она вернется отправителю. То ли дело свой личный почтовый ящик, это как свой частный дом в противовес койко-месту в общежитии, дорого, но гораздо комфортнее. Польза интернет-торговли лично я, забиравшая посылку с книгами на родной почте перед Новым годом, с тоской смотрела на гору разложенных по почтовому помещению посылок. Как же их много, как же бедной почте с ними справиться. Еще пару лет назад это были посылки в основном из озона а сегодня, откуда только их не присылают. Я таких магазинов даже и не знаю. Чем дальше, тем труднее придется нашей почте справляться с такой работой. А мы все чаще будем заказывать посылки через интернет. Потому что местный торговый бизнес разваливается на глазах. Последние торговые центры, сданы в эксплуатацию. В нашем городе в 2014 году стоят полупустые. Один торговый центр с помпой, открывшийся в 2012 году, в прошлом году тоже опустел наполовину. Я, конечно, не так часто заказываю вещи через интернет, но я жутко не люблю ходить на родную почту и лучше бы мне, конечно, кидали мои посылки прямо в мой почтовый ящик. Я тогда, возможно, почаще их заказывала бы. А если взять таких, как я, по всей стране, то мы с индивидуальными посылочными по почтовыми ящиками, способны увеличить продажи интернет-торговли как минимум на 30%. Может быть, продавцу подобных ящиков стоит скооперироваться с, с интернет-магазинами. Не сложнее домофонов, если кому-то покажется, что в такой неподъемной для новизны страны, как Россия, такие почтовые ящики слишком технологичные и мало кто их будет покупать. Вспомните, как появились в нашей стране домофоны. Это тоже была новая технологичная придумка Запада, которая, однако, очень хорошо прижилась в нашей стране не без усилий предпринимателей у нас в городе даже в тихих районах и небольших подъездах из 6 9 квартир домофоны устанавливают на большие многоквартирные подъезды можно групповые ящики установить и жильцам будет нефтягость их оплатить и наверняка кто-то будет ими пользоваться. Небольшие ящики можно пока предлагать в коттеджи и частные дома. Хотя и жителям обычных городских квартир не чужд будет комфорт получать посылку прямо к своему порогу. Наш народ к Хорошему и технологичному быстро привыкает, если почувствует выгоду или удобство. Мобильники и доступ в интернет сегодня есть даже у бедных деревенских жителей. Что уже говорить про жителей городов, которым уже не кажется сложным покопаться на каком-нибудь заграничном. Эпи. И купить там что-нибудь ненужное. Предложений на российском рынке я пока не встречала. А спрос уже есть. И есть огромная целевая аудитория из 45 миллионов российских семей. Клянущих российскую почту и мечтающих о том, чтобы никогда больше не стоять в ее очередях.